Всем добрый вечер! Сегодня будет небольшой прямой эфир. Никого сегодня не буду учить, ничего интересного я сегодня рассказывать не буду, кроме, кроме того, а что же делает актриса после того, как снималась в кино. Ну, сейчас вы видите мое лицо, да, прическу, и понятно, что я сегодня со съемок фильма. Вот такая красивая, думаю, а дай-ка я как раз сегодня расскажу о своей супер суперкниге по актерскому мастерству, которая называется Мощный актерский мастер-класс. Я расскажу, для кого она, что в ней полезного и что вы получите, прочитав, прочитав сделав все упражнения в этой книге. Ну что ж, друзья мои, я два с половиной года уже, наверное, везде трублю и говорю, писала свою книгу, куда вложила весь свой личный опыт, куда вложила опыт со съемочных площадок, с моих обучений у меня три актерско-режиссерских образования и также опыт работы с учениками. Все, все туда вложила и написала это простым, доступным языком. Это примерно как вот я взяла стакан с водой. Глотнула и поставила его на место, то есть глотнув воду, да, и удовлетворила свое желание попить воды, захотелось, и тем самым я получила то, что хотела. Вот то же самое, если у вас актерский голод, да, то эта книга как раз будет вам очень, весьма и весьма полезна. Также она будет полезна и педагогам и всем творческим ребятам. Почему? Потому что в ней заложено все. Вот начиная с того что первая глава идет у меня называется уверенность да где вы можете поработать прокачать себя, э, стать более раскрепощенным поставить какие-то определенные цели и не просто их поставить, а сделать определенные шаги э, для того чтобы начать сниматься в кино и э, в, в главе введения я рассказываю как раз как вы можете настроить урок, то есть эту книгу вы не просто читаете, это мастер-класс по актерскому мастерству. Вы читаете, да? Вам дается правило, как вы должны изучать эту книгу. Вы делаете себе расписание, да? Это как урок. Вот, допустим, понедельник, среда, пятница, я читаю, допустим, одну главу и делаю из этой главы упражнения. Плюс эту тему вы легко поймете. Все темы очень как я уже сказала, даны простым языком. Что это значит, друзья мои? Это значит то, что там есть схемы, картинки, упражнения. И самое главное, что есть отрывки из фильмов. То есть каждая тема а, подкреплена тем, что вы можете набрать название фильма, а, дается там время, минуту, да, отрывок из фильма, вы его просматриваете, тем самым ваш материал лучше закрепляется. Вы не только читаете, вы смотрите и вы делаете. Вот в чем плюс этой книги. Но самое главное, что я все-таки считаю, что а, плюс огромный, да, те, то, что написано очень простым языком. А дальше а, так, технические аспекты. Я там написала, а, как снимать пробы, что для этого надо, а, как снимать визитку. Там все это подробно есть. То есть как мы выставляем свет, как мы выставляем фон. И также там есть а, техники актерского мастерства какие техники э, есть за рубежом. Э, у нас, к сожалению, не так много, но, допустим, в Америке основные техники актерского мастерства 8. И там все подробно написано, что они несут, э, нужны ли они актеру, какие актеры закончили эти курсы и э, ш, какие актеры получили при этом хорошие замечательные награды, как Оскар и премию Томми. Дальше идем. Мы коснемся не только сути актерского мастерства, да, но и также там есть уроки по манипуляциям, по сценическому времени, по умению э, владеть такой, э, таким инструментом, как э, провокации. Вот это очень хороший полезный инструмент, я считаю. Вот пропагации и манипуляции каждому актеру просто необходимо а, владеть этими инструментами. Почему? А, когда вы записываете пробы, намного вот, интереснее актер смотрится, когда он внедряет а, в свою работу какие-то манипуляции, а, когда он умеет а, провоцировать в этот же момент своего партнера. Это дорого стоит, на самом деле. А, также а, раскрываются все, конечно практически все да, инструменты, которые прописал еще в свое время господин Станиславский. Но я там постаралась сделать опять же в, в легком доступном варианте. Вот, как-то так. Поэтому, если я вас еще не убедила, Взять эту книгу, купить, да, которая стоит всего 250 рублей. Что ж, тогда напоследок дожму, наверное, да. Мы сейчас вот с 28 по 7 опять сидим дома, да. Так почему бы не воспользоваться шансом и, на... и не начать саморазвиваться? Где-то здорово. Вот взять на данном этапе жизни и начать саморазвиваться. Книга полезна всем творческим людям, как я уже сказала, да, и вокалистам, и танцорам, и блогерам, и тем, кто мечтает, желает работать на камеру. И педагогам вы можете взять оттуда просто-напросто море упражнений, применять их на своих уроках по актерскому мастерству. Затем... Uh, еще вот дожму, да, если у вас нет uh, ни денег на обучение, да, ну вот 50 тысяч для вас это много, то 250 рублей. Я думаю, что это немного. Единственная разница, что здесь вы изучаете самостоятельно, а здесь вы работаете с педагогом. Конечно, вы можете еще и пойти в театральные какие-то кружки выбрать, еще для себя какие-то курсы. Но прочитав книгу, вы будете знать хотя бы элементарно актерские актерскую аббревиатуру вы поймете что такое эпизод как работать с монологом там это все есть есть сложные задания но для сложных заданий есть ответы понимаете еще вот сейчас она готовится на листрем эта книга да у меня, если вы ее будете покупать, она у меня будет более разнообразна. Почему? Потому что туда я отдаю уже там половина картинок не будет, да, что-то я убираю из этой книги. А вот лично у меня, если вы купите, то в таком случае вы получите действительно полноценный материал. Там будут и фотографии, все фотографии, какие-то дополнительные еще упражнения. Поэтому приобрести книгу вы можете легко и просто. Под этим видео есть четыре способа оплаты любым способом. Тинькофф, Сбербанк, ВТБ, Яндекс, все это есть, все указано. И в таком случае... То есть мы сейчас не просто сидим, да, и дома, а мы развиваемся. Вот к чему я вас призываю. Развиваться. Тем более в эту книгу я вложила душу, чтобы человек действительно понял материал и начал, так сказать, просто рвать и метать все на своем пути идти напролом к своей цели к своей мечте вот как-то так иду смотреть если у меня вопросы и в принципе я все сказала вот я все сказала все рассказала и немножко вот так вот получается если вопросы есть пишите меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, я действующая актриса кино и вообще вот классная женщина, вот такая вот просто-напросто, я так считаю. Ну что ж, я все сказала, о приобретении книги я сказала, покупайте. Учитесь, если есть вопросы, задавайте. И добро пожаловать ко мне на обучение. Актерское мастерство, работа на камеру и э, еще раскрепощение. То есть у меня вот три направления, в которых я работаю. Актерское мастерство, работа на камеру и раскрепощение. Работа на камеру 14 уроков, раскрепощение 10 уроков. А вот замечательный такой момент, актерское мастерство, там уже зависит от 4 до полугода обучения. Все. Я сказала. Здоровье, самое главное, здоровье и побед. У вас есть цель, значит, вы можете ее достигнуть. Вот как-то так. Отлично. Вопросов нет, значит, вы все поняли. Значит, под этим видео есть возможность оплаты. Затем, кстати, забыла сказать, пишите мне в WhatsApp или в Telegram, что вы оплатили эту книгу, и я вам тут же в WhatsApp или в Telegram... Прикрепляю файл электронной книги. Все. Всем пока-пока. С вами была Лара Шум. Не забудьте написать мне в WhatsApp или в Telegram, это обязательно. А то оплатили, а кто оплатил, чего оплатил, да, тоже непонятно немножко будет. Поэтому давайте сделаем...